С приземлением тебя! А, спасибо, реально круто! <связь> прикольно вообще! <связь> а, Надо снимать по дороге на <связь> Где эмоции покажи мне? <связь> Не, ну реально круто, ну серьезно. Немного, конечно, ветер был в лицо. Это такие щеки, я думаю, интересные на видео будут. Ну реально прикольно, очень а, круто. Класс. Ну, спасибо всем! Спасибо. А еще? Я тебе хочу сказать, что ты с инструктором. Я, я... единственный, кто возле задинак. И вот он, чувак, мы на этом поле. Огромное спасибо, инструктор. А, класс. Давай с ним сфотографируем.